интегрированное изучение английского и татарского языков. Хочу очень сильно поучаствовать в, в лингвистической категории, потому что я очень люблю языки, и я сам изучаю английский и немецкий. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.